Украинская артиллерия обстреляла из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных орудий. Город Докучаевск, об этом сообщают Минобороны ДНР, подчеркивая, что украинские силовики, минометы и гаубицы используют уже в открытую. Двое мирных жителей погибли, один тяжело ранен. Повреждения получили 15 жилых домов и детский сад. Кадры с места обстрелов в нашего военного корреспондента Евгения Подубного. Ежедневно населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от артиллерийских позиций украинских силовиков, подвергаются ударам из дальнобойной артиллерии, из минометов. Используются периодически реактивные системы залпового огня. Активно используется танковое вооружение. Сегодня под Докучаевскую действительно был нанесен артиллерийский удар, в результате которого один человек погиб, еще один получил тяжелое осколочное ранение. Радами не Стопудово радуемся. Или Сауске, или Рады. Что-то одно из еду, по То есть было все, оно падало и горело. Удары наносились и по поселку Спартак. Это, по сути, поселок, который примыкает к Донецку к северной части города, в непосредственной близости от территории аэропорта Донецка, который по-прежнему остается наиболее горячей точкой на линии соприкосновения. В ходе артиллерийского обстрела населенного до Докучаевск с позиции 72-й отдельной механизированной бригады под командованием полковника Грищенко один мужчина погиб и один получил ранение в результате минометного обстрела Кубышевского района <coughs> город Донецка с позиции 11-го отдельного мотопехотного батальона под командованием полковника Алексея Савич получили ранение два человека один погибший в Спартаке Досталось и Петровскому району Донецка. Он примыкает к населенному пункту Марьинка. Там находится позиция вооруженных сил Украины. В частности, сегодня в этот район выехала группа наблюдателей ОБСЕ для того, чтобы зафиксировать последствия артиллерийского удара. Там один мирный житель был ранен. Украинские военные используют минометы, самоходные артиллерийские установки гаубиц д 30 Хотя все эти системы вооружений должны быть отведены от линии соприкосновения на то расстояние, которое бы исключало подобные артиллерийские удары по жилым кварталам. Евгений Подобный, Рубен Миробов и Дмитрий Масленников. Вести из Донецка.